Всем здравствуйте. Я решил переквалифицироваться в видеоблог о садоводстве, и сегодня, в общем, хотел поговорить с вами о том, как заваривать правильно цветы сирени. Вот, то есть, если вы собираете их на высокую луну или какую-то луну, короче, ребят, если честно, без прикола, несмотря на садоводный фон, на видео очень серьезное и информация следующего характера это общем, я рад представить вам наконец-то долгожданные вами подходы но есть нюанс как в том самом анекдоте, ребят значит в ближайшее время вы увидите три видео с подходами, которые я делаю к женщинам, слава богу пока еще, но нюанс в том, что это последние заключительные видео с подходами, именно с подходами с примерами знакомств, которые вы увидите на этом канале это видео, собственно говоря, открывает эту серию Оно будет вот сейчас Два последующих ты увидишь чуть позже Но обязательно их посмотри Это не просто видео с подходом Это видео, где я буду комментировать И говорить, почему я делаю так или иначе то есть и вообще объяснять свои подходы с научной точки зрения Значит, Почему я решил больше не снимать подходы Но при этом напоследок тебя порадовать Причины две Первая причина моя личная то, что у меня есть любимая женщина Наконец-то я нашел ту самую, которую искал все 35 лет. То, о чем я писал в своей книге, то, о чем я говорил всегда, пикав сработал и сработал так, как я так, как я и загадывал. Спасибо Вселенной за то, что эта женщина у меня появилась. Вот. Моя любимая женщина, если ты смотришь это видео, я тебя очень люблю. И то есть это первая причина. Она заключается в том, что в ближайшие несколько месяцев, я уже знаю, когда ты вы пока не знаете. Я женюсь на этой женщине, у меня будет свадьба. И с этим именно подходы и знакомства я снимать не буду. И вторая причина, она исключительно для тебя, и во благо тебе же. Потому что все эти бесчисленные подходы, которые я снимал раньше, они были, не скрою, для того, чтобы привлечь клиентов, привлечь себе учеников, чтобы доказать вам, что такое возможно, ребят, и возможно даже больше, и это возможно... С любым человеком, каким бы он ни был, в любой какой-то короткий промежуток времени. И я считаю, что я свою экспертность уже давно доказал. Я просто перерос э, эту тему очень сильно. И сейчас то, что я даю в своих тренингах, оно далеко выходит за рамки какого-то съема телочек, свиданий там, и отношений. Потому что для меня это, женщина это хороший инструмент для того, чтобы дать мужчине мотивацию к развитию. Вот этим мы и занимаемся. То есть мы меняем реально личности людей, мы меняем судьбу людей через вот такой рычаг, как общение с женщинами. Вот. Я уже давно всем все доказал. В твоем случае, сколько бы ты этих подходов не смотрел, как в Санта-Барбару, я хочу, чтобы ты понимал, этот канал не развлекательный. Он сугубо для того создан, чтобы ты мог на нем развиваться. И куле уж этот канал для развития, а не для развлечения, не надо обманывать себя тем, что, когда ты думаешь, что я посмотрю очередной подход Шамшурина, да, и у меня что-то изменится само по себе. Есть, конечно же, ребята, которые пишут благодарности, говорят, что Вован, мы на твоем канале начали делать то, что ты там говоришь, у нас все получается. Но даже для таких ребят, я считаю, неплохо бы получить грамотную обратную связь и попасть в такие условия, в которых невозможно не сделать. Поэтому единственный способ, который приведет тебя к результату, заключается в том, чтобы ты делал что-то. Но, как моя практика показывает, что самостоятельно люди делают, ну, в лучшем случае, там на 2-3% от того, что они могут, они себя очень сильно жалеют. Для того, чтобы ты что-то делал, я и приглашаю тебя на свои тренинги, на тренинг практика, который состоится с 13-16 июня в Москве, где лично я и мои тренеры будем вместе с тобой делать эту практику. Пора действовать, ребят. Если вы хотите результата с женщинами, но при этом ничего для этого не делаете, кроме того, что в лучшем случае смотрите мои подходы, то, скорее всего, вы хотите не результата, вы хотите просто хотеть. Ну, вы это и получаете. То есть вы дальше хотите, хотите, хотите, ничего не получаете. Итак, ребята, смотрите, значит, три последних подхода. Другие видео контентные, конечно же, будут, но с подходами э -э -э нет. Вот. И еще один момент, значит, 23 мая, я буду проводить онлайн-тренинг на тему «Что говорить девушкам?». То есть это очень крутой онлайн-тренинг, займет всего лишь вечер твоего времени. Для многих мужчин, как они сами себе объясняют, самая главная проблема в том, что мы не знаем, о чем разговаривать с девушками. Я, конечно же, знаю, что здесь целый комплекс проблем, которые нужно решать. Но, коли уж вы считаете, что причина в том, что вы не знаете, что говорить, для вас специально я проведу онлайн-тренинг, это будет целый вечер. Мы с Денисом, с моим тренером будем проводить тренинг и рассказывать вам подробно техники, практики, задания. То есть там не будет такого, что мы скажем темы такие-то, такие-то, такие-то. Никаких тем, ребята. Там будут подробные практики, мы будем рассказывать на примере нас, на примере вас. Мы выйдем с кем-то из вас в прямой эфир по телефону. То есть мы будем давать задания. Которые приведут к тому, что вы получите тот самый результат в плане комфортного, свободного общения. Итак, резюмируем. Все, кто хочет уже прокачаться и не хочет просто смотреть и завидовать, вам сюда. Ссылка под этим видео на тренинг. Те, кто хочет решить вопрос, что же говорить такого женщина, Это же самая главная проблема ваша, что вы не знаете, о чем говорить. Вам тоже сюда Там онлайн тренинг 20, 23 мая вечерком. Там все подробности а все остальные ребят смотрите эти подходы значит это первое видео из серии из трех заключительных подходов владимира шамшурина на этом канале мне было приятно вам показывать все это время свои выходки Но, к сожалению там не знаю их показано их было в миллион раз меньше чем они были на самом деле у меня была бурная молодость мне есть что вспомнить и собственно говоря чего я и вам желаю все вырубай Привет. Удобно? Что? Ну, разговаривать удобно, говорю. Но... А, ну, да. а ты такая, знаешь, вот я, я потому что женщины рассматривают в, в телек танты или какая-то другая мадам. Нет, подожди, это, это казах какой-то, а, так так Нет, смотри, там какая-то плоткая, черное платье, юбка и так далее. Да, А ты... женщины, они любят самолюбованием заниматься. Ну, смотри, на этом видео ты видишь следующую картину, как я открываю девушку, то есть, что я делаю. Во-первых, я подстроился, ну, не по эмоциям, так по позе, да, я тоже встал так же, как и она. Во-вторых, для тех особо смелых и одаренных личностей, которые все время боятся, что подойдет какой-то парень, кто-то еще, то сделайте себе безопасно. Я, я ей говорю удобно говорить. Ну, то есть, может быть, она там парня ждет или еще что-то, там, еще какая-то фигня. Может, она хотела броситься с моста. Ну, у нее какие-то причины есть не общаться. Вот, она сказала удобно. А дальше я увидел быстро, что она смотрит там в своем телефоне. Там она разглядывает свои фотографии. Вот, за это я зацепился. То есть, что говорить об этих вещах? Казалось бы еще раз, да, что кто-то думает, вот, это типа талант, это у человека есть возможности, кому-то дано, кому-то не дано, дано всем, всему это можно и нужно научиться. То есть, максимально ваше знакомство должно быть похоже на неспланированное, на такое, что со стороны люди даже не видят, что вы знакомитесь. Здесь как раз этим я и занимаюсь. То есть, подстроился спросил, удобно, неудобно, еще раз, и, собственно говоря, открыл с того, что я увидел. Я здесь использовал несколько разных техник, которые сами по себе складываются в одну общую картину, которая уже потом доведена до автоматизма. Вот, собственно, дальше. А на самом деле, знаешь, чем меня привлекло? Я иду и смотрю, то есть ты как-то вот, ну, умеешь, знаешь, некоторые девушки То есть ты стоишь, у тебя как-то все так это... Интересно, выгибаются, да. Я не специально это правда. Не специально так получилось, я да? Так получилось, было меня родили мама и папа такой, да? <свят> ну ты такая интересная, конечно. Как <свят> тебя зовут? Спасибо, Яна. Яна. меня практически как тебя. Офигеть, Яна, у тебя рукопожать, и как будто ты знаешь, чеченский, борец, вот так вот. <свят> ну <сильно". свят> ну Меня Вова зовут. Да, Яночка, а ты прям такая молодая оказалась, при ближайшем рассмотрении. Ну, да, да. То есть я иду, иду, смотрю, вроде сзади все признаки пенсионного возраста, да, офигеть, у тебя еще глаза такие здоровенные какие-то. Знаешь, такие есть пришельцы с серой головой, с такими большими глазами. Не, ну это не как у тебя, у тебя красивее. Смотри, дальше что я делаю? Я закидываю туда какие-то такие фли флиртово-сексуальные вещи. То есть это тоже не просто так. Сразу настраиваю на какой-то контекст, ну плюс опять же показываю это тебе, потому что если бы я делал это для себя, я бы, наверное, не стал, э, там, скажем так, торопиться с темами секса. Но здесь я показываю, что ты можешь это делать, и что девушка на тебя хорошо и легко реагирует. Как этого достичь на тренинге практика? Мы делаем следующее, то есть мы даем парням специальные задания, то есть специальные темы для разговоров, они идут и на практике под нашим руководством, с нашей помощью, э делают то же самое. То есть задача любого нашего задания, упражнения, любой техники в том, чтобы вы получили опыт того, что можно делать таким вот определенным образом и получить хороший положительный результат, положительный отклик от девушки. Когда вы делаете любые эти вещи многократно, вас отпускает, сильно расслабляет и вы начинаете применять их в жизни. — А ты не местная, да, я так понимаю? — Местная. — ты всю жизнь Я приехала Всю так. жизнь? — Ну, всю жизнь. Как хотелось бы, конечно, но... — Хотелось бы? Да, — почему? — А не? я здесь, понимаешь, какое-то время живу, и что-то все никак не это... Ну, он вот клевый, этот город, но, ну, наверное, только летом, знаешь, вот типа это... Центр, все такое, ну, да, а зимой с... здесь, блин... Ну, да, зимой с ветрями на но... Все равно, как бы я не с юга приехала, поэтому... — С Северов, что ли? — Ну, нет, недалеко Сапскова здесь. — Ну, и 10 -10 еще дрови такие сейчас... Модно, как это называется, я забыл, когда вот они обильные это, это Если бы я был бы набираются. Джоном Кехо, я бы сказал там, не знаю, брови в изобилии, изобильные, изобилие. Изобили... просто родные брови, такие есть, да. То есть ты с ними обнимаешься, да? Да. Говорит, я... мои брови. Главное, чтобы не без бровей. такая с утра просыпаешься, говоришь, ну, боже. а я давно, кстати, так вот, ну, ни с кем не знакомился, то есть и... Ну, по манере речи не сказала бы. Ну, такое бывает. Вот, и поэтому я сейчас стою, думаю, в свои 35 лет, я просто... ну да. Да, я что-то несу какую-то хрень про брови, уже пора завязывать. Да, я в молодости всем женщинам рассказывал про брови. А тебе сколько? Сука, я такой жадный последний. Ну, попробуй. Да, ну, не знаю, ну ты молодая такая, типа, на двадцаточку с хвостом. Ну, Смотрите, здесь важный момент. Я тут стою, привидняюсь, что-то там начинаю гнать на себя, что вот столько лет я тут раньше нес какую-то хрень про брови. Ну, как бы я начинаю себя подчмыривать здесь. Я не рекомендую вам это делать, ребят. Здесь, наоборот, привидняться не нужно. Но в моем случае я решил включить скромную няшку. Опять же, я делал это абсолютно осознанно. Вот. И это некий маркер. То есть это уже такая, скажем, высшая степень понимания, как нужно общаться с девушками, потому что э, то есть как бы я рассчитывал получить какой-то отклик и по нему посмотреть и увидеть, э, как она относится. То есть, если, например, вы прибедняетесь, и девушка говорит: да ладно, чувак, все нормально, наоборот, это классно. Значит, девушка заинтересована. То есть это один из таких маркеров. А как с мужиками-то вообще? Ой, ну, нормально. Не знаю. любимый есть мужик. Ну симпатия есть но что-то он протормаживает да а как он вообще ну то есть он что там не знаю там, такой домой себя не зовет а, да мне просто интересно сейчас поболтаем и дальше то есть он домой Ой. не зовет или он вы уже не, там ну, все нормально сказать? просто он как-то это ну в прошлых отношениях было больше ухаживания. сейчас это как-то я не знаю у них какой-то второй план поэтому хочется больше внимания у кого у них ну, как бы у тех людей, с которыми я встречалась, по крайней мере, круги. <клес> а то есть они не ухаживают? Ну да, в принципе, так. Оно они как бы считают, типа, если девушка уже согласилась, то все, можно это как бы забить и типа готов не борщище. Не, ну ты его взбадривай там, чувака своего Ну, ты сам как сказать, даже как сейчас тебе у парня спросить, да? Как намекнуть на то, чтобы хоть как-то пошло? Потому что мне, я допустим, стесняюсь, да, сказать, что типа парень не хватает внимания, Не, ну тут целая психология, тут же, понимаешь, есть всякие там психологи, психотерапевты, женские тренеры, но, правда, тут надо выборочно искать. Тут надо, как тебе объяснить? До того, как, ну, там, все состоялось, мужчина догоняет, женщина убегает, типа, знаешь. А когда потом уже все вроде бы намазит. Да, и получается такая... ...догонять, ну, типа, она уже здесь... Там ты где? Там типа, я соскучилась. Ну, вот а тут надо проблем. просто да, вспомнить, да. как ты себя вела, когда, это, ну когда еще ничего не было, то есть, когда только начиналось. И чувак, взбодриться. Да. А, смотри, что я делаю здесь, то есть я здесь спрашиваю, как с мужиками, опять же для чего? Для того, чтобы понять вообще, а там если молодой человек, то есть в каких они отношениях? Если есть или там нет, то есть как сыграть, как сделать так, чтобы самому себе там отпозиционироваться, стараться все-таки сильно его не обсирать. Вот. Плюс тут девушка сама говорит, как ей хочется, как ей нравится, да, то есть и в моменте вы можете это использовать. Например, она говорит, мне очень нравится, когда мужчина там заботится и ухаживает. Это не значит, что ты сейчас должен сказать, подожди, я сейчас приду и побежать подорваться, купить цветы. Это значит, что ты можешь использовать что-то здесь. Например, она там оперлась вот на эти перила заморала себе там или даже не заморала себе там эту куртку там штаны что-то еще ты можешь сказать слушай у тебя здесь пыльно да я тебя отряхнуть это тоже некое проявление заботы но я уже узнал что девушка хочет а, и сейчас я могу уже с этим что-то сделать то есть с этим знанием дать и то что она хочет это очень такие тонкие вещи вот какие-то а, подобные нюансы ты начнешь а, подмечать а, Блин, вот я сейчас снимаю это видео и сам иногда думаю, блять, вот если реально разложить каждый подход, который даже я уже делаю на автомате, то есть, блин, ну я бы, наверное, сам сам, сам на себя сейчас передернул, блядь, потому что я реально понимаю, зачем я все эти вещи говорю, как бы, но там в моменте я даже не задумываюсь, то есть это уровень, которого можно достичь, ну, хотя для того, чтобы вам стать счастливыми, найти себе любимую женщину, самую классную, вам не, ну, совершенно не обязательно так заморачиваться. С тебя пару сотен рублей за Да нет тебе бесплатно, чем у тебя просто космический комбес по Как не надо, подожди. Здесь что я сделал? Я проверил ее на кинестетику, да, то есть, как она относится к прикосновениям. И в принципе эта реакция, она вполне нормальная скорее. То есть, ну, конечно, ожидалось того, что девушка нормальная, ну, как бы, отреагирует так, что типа, да, классно, мне тоже нравится. Но это показывает ее как хорошую, порядочную, классную девушку. То есть, и в принципе, ты понимаешь, что она что она отдает в ответ на твои прикосновения. Слушай, ну ты такая интересная. Я думаю, надо это взять у тебя номер телефона. Ну, единственное, что меня немножко напрягаешь, это ты меня так отверстишь, как бы я... Но... Не, ну а как еще? Ты же женщина. Я ну, учу... но мне не надо сверху как бы, мяса. Не, я совсем не так смотрю, поверь мне. Причем у меня сказать есть даже там какие-то причины смотреть я уже немножко постарел ты все сейчас в, людях, в женщинах начал видеть душу понимаешь как фигня mm. раньше да я любил потрахаться ну как как и всем oh, то есть но это а, ну конечно женщинам тоже это не чуждо просто у меня было прям на количество а потом что-то oh. знаешь я решил что все пора взрослеть смотри здесь происходит следующее что Девушка говорит, что мне не очень приятно, когда ты меня вертишь, но при этом э -э, это правило работает в действии, да, что никогда не слушайте девушку, смотрите за ее реакции, за ситуацию. То есть при этом происходит следующее, что девушка никуда не уходит, что она продолжает общаться, что она продолжает включаться в диалог, улыбаться, смеяться. Вот. для чего она это говорит? Для того, чтобы сложить в себя ответственности. И вполне это нормально, потому что обычно мужчины так себя не ведут. Вот. И, собственно, что нужно сделать? Когда ты приходишь на тренинг, мы высылаем сначала тебе теоретический материал, в котором есть очень многие моменты, которые позволяют постичь психологию взаимоотношений, то есть психологию мышления женщины в момент общения с ней. И без каких-то пон пониманий базовых вещей по психологии тебе дальше ну, идти как бы некуда, потому что. Мужчины, они люди прямые, прямолинейные, они слишком буквально воспринимают. Девушка говорит, я не хочу, не надо меня трогать и так далее. Они говорят, а, ну ладно, и они отмораживаются. Здесь же налицо то, что девушка продолжает хорошо реагировать. Следующее, я сказал слово потрахаться. Это тоже было умышленно и специально. Я проверяю тем самым, как девушка реагирует на такие вещи, опять же, которые касаются секса и касаются именно выраженных таких, скажем, ну недвусмысленных словах. Девушка это все нормально, скажем, проглотила и вообще не пошло дальше. Надо нам увидеться с тобой еще раз. Ну я, так сказать, ну по возрасту, я немножко маленькая. Так да. сколько еще 21. раз? 21. 21. Ну, это прям совсем, знаешь, что-то не ну, тут, тут задача взять у тебя телефон, а там разберемся, как бы, понимаешь. Да я думаю, надо попробовать. Ну, надо попробовать. Тут, знаешь, как бы у меня все работает. Там, я в хорошем смысле смотри, то есть, как ты видишь, я могу свой собственный любой подход препарировать, э, вскрыть, э, рассказать тебе до деталей, как я делаю, почему я делаю, в какой момент и так далее, и там подобное. Вот. Но фишка в чем? Ты сейчас сидишь и смотришь это со стороны. А, и, по-моему, ежу понятно, да, что одно дело смотреть со стороны, другое дело делать это самостоятельно. То есть делать самостоятельно такие вещи ты можешь легко, если ты а, получишь а, правильный настрой, правильную мотивацию, нашу поддержку и, собственно говоря, грамотную обратную связь. Вот. Что мы делаем на тренинге? Практика. То есть мы делаем следующее. Ты подходишь также, мы стоим где-то рядом, либо если есть необходимость, даже подходим вместе с тобой и делаем какие-то упражнения совместно, вовлекая тебя в этот процесс, показывая, что можно это делать. Если я трогаю девушку за руку, либо кто-то из моих коллег-тренеров, то ты делаешь то же самое. Опять же, я делаю что-то, ты делаешь то же самое, получаю под того, что тебе можно, тебе это разрешено, и девушка классно реагирует. В какой-то момент я исчезаю, ты остаешься с ней один на один. Вот. И в чем фишка, что на вечерних разборах после практики мы занимаемся тем, что э, мы препарируем также ваши подходы. Мы видим каждого из вас в полях, что кто делает, и у кого какие ошибки и косяки. Обязательно каждого человека поднимаем, разбираем, даем ему помимо общих персональной частные рекомендации, то есть это приведет неминуемо тебя к тому результату, который ты хочешь. Вот такими намеками? Да, причем есть намеки, нет, смотри, тебе никто еще не даст, то есть я предлагаю просто обменяться контактами, как бы, и, знаю, пожелать тебе классного вечера. Так смотришь, ты видишь? У тебя очень на курстое общения. Скотина вообще, просто обнагаю, я пошел дальше. Значит, смотри, опять же, ну это по классике, я достал телефон, для того, чтобы записать этот номер, как бы показывая всем своим видом свое твердое намерение, что я обязательно это сделаю Это такие базовые, простые, примитивные вещи, но они работают Люди очень часто это забывают То есть, Что мы делаем на тренинге практика, например То есть, Когда мы наблюдаем за каждым из участников, находясь рядом, мы ему потом это возвращаем то есть, например, он не вытащил телефон, он не сделал еще что-то, он сделал еще что-то. Что Потом, после того, как подход закончился, мы подходим и говорим, слушай, чувак, э, надо было сделать вот так, вот так, вот так, этого делать было не нужно. То есть, э, еще раз, очень удобно наблюдать, когда мы находимся рядом с тобой. Куда мне звонить? Вообще-то, а подожди, не, не продолжай, то есть я по... болтать подошел а, сразу... ну, блин, ну, интересно, что это... нет но ну, она любимая самая лучшая то есть я очень ну почти я О, ее очень долго искал прекрасно. поэтому а, Тут... привет, здорово, как на как как поздравляют то есть, вот, там, у вас в этих машин здесь девушка говорит я поздравляю но по ней видно что она реально расстроилась вот и опять же есть такой положительный момент, что она сама начинает, типа, поздравлять за руку, то есть она сама начинает меня трогать, то есть это говорит о очень сильной заинтересованности и, ну, о том, что девушка, как бы, открыта к тому, чтобы продолжать общение. Не, ну, тут действительно вопрос был пообщаться, я просто, что-то, знаешь, думаю, да надо тряхнуть стариной. Не, ну, хорошо тряхнул. Хорошо тряхнул, вроде сейчас я вытряхнул, остатки в вытряхнул. Ладно, я тебе желаю прям охренительного Спасибо. вечера. То есть продолжать стоять Мне в такой красивой позе. Я ну и вообще ты веселый. Тебе надо Спасибо. это мужику напомнить, чтобы он не расслаблялся. Ну Почитай вот. об этом в интернете. Ты то не я на самом деле. Главное не ходить к Байгужину, к Ракову. И к этим трем, которые вот ведут передачу давай поженимся. Я считаю, что они все это клиника. То есть, ну, если ты хочешь, чтобы тебя научили воспринимать мужика сугубо как, не знаю, там источник средств. То есть все классно. Но нормальный мужик, он же и так для своей женщины будет все делать. Да, ну просто он как-то вот, не знаю. А у них это гипертрофировано. Это Ладно. Все. Ты прикольная. Спасибо. Бобра тебе, пока. Здесь смотри, что ты видишь дальше. Очень хорошая практика, основанная на том, что после того, как ты взял номер, ну, например, если бы я взял здесь номер, ты продолжаешь стоять и разговаривать. То есть ты показываешь, что номер был не самоцелью. Второе, ты продолжаешь девушку дозаинтересовывать общением и искать какие-то точки соприкосновения, общие темы прощупывать. То есть это очень-очень здорово. И здесь-то возникает очень важный вопрос, потому что многие говорят, я не знаю, о чем говорить, я не знаю, о чем говорить вообще. В массе своей одна из самых э, основных причин, почему вы вообще в принципе не подходите, не знакомитесь, как вы себе объясняете, я подчеркиваю, это то, что вы не знаете якобы о чем разговаривать с девушкой. Что ж, э, я считаю, что это целый комплекс причин, но если вы относитесь к тем, для кого я не знаю о чем говорить, самая основная причина бездействовать, э, оправдание для бездействия, пожалуйста, я приглашаю вас 23 мая на свой онлайн тренинг, который пройдет вечером в котором я не буду говорить вам, что говорить, на какие темы разговаривать. Я не буду давать темы, я буду давать конкретные упражнения, сделав которые многократно, я буду на себе показывать, демонстрировать на вас, разбирать с примерами. Кто-то из вас позвонит нам в прямой эфир, будем на мне это разбирать. То есть будет такая грамотная обратная связь. То есть на этом онлайн-тренинге, который посвящен теме «О чем разговаривать с девушками». Ссылка под видео, записывайся, успевай бронировать места, места очень мало. Вот. На нем я расскажу тебе все для того, необходимое для того, чтобы ты научился, не просто темы, потому что темы это херня, То есть, а именно для того, чтобы ты научился использовать себя в этом общении, чтобы ты в любом месте, в любое время с любой девушкой мог построить диалог, и не просто диалог, как там ее заинтересовать, флиртовать, шутить и так, далее, и так далее, и так далее, это очень крутой вебинар, очень крутой онлайн тренинг, ссылка под видео. Действительно, мест будет немного, потому что я хочу провести качественную с обратной связью, записываясь. Смотри, я уже сказал, да, что у меня есть любимая женщина, что это этот подход – это один из трех моих последних подходов, которые ты увидишь на этом канале. вот. И ей об этом озвучил, но про подходы я и не говорил, надо было сказать, ты знаешь, это последнее. Вот, но фишка в чем, что очень классно, очень здорово, когда ты видишь, что девушка уже заинтересована, когда общение для тебя не просто вслепую. Как вот на своих тренингах я рассказываю о том, что, что такое пикап для меня. Это научиться ездить на автомате, на коробке автомат, когда в какой момент нужно. Ты можешь включить пониженную, повышенную, любую и так далее. То есть ты сам на механике, управля... да, на механике простите, то есть ты сам управляешь этим процессом. Есть же так называемые натуралы, которых очень мало в природе, но они существуют. Это парни, которые говорят, у меня все получается, у них что-то получается. Как-то вот так вот, благодаря воспитанию, еще чему-то, еще чему-то, еще чему-то, какой-то харизме они вывозят. Но они ездят на автомате. Потому что, как только какая-то ситуация внештатная, они не знают, что делать. Плюс они, у них получается, но они не могут объяснить, почему получается. Ты же можешь научиться ездить на механике. То есть здесь... Очень круто, когда ты уже видишь все прекрасно, что девушка готова там дать номер, готова даже сейчас пойти с тобой куда-то, продолжить вечер, и тогда это может закончиться фастом, но ты играешь. То есть это самое высокое кайфовое ощущение, когда ты можешь позволить себе видеть все, но не торопиться, а играть. И есть огромное количество фишек, которыми я готов с тобой поделиться, я обязательно поделюсь. Если ты напишешь по ссылке под видео, нажмешь, зайдешь по ссылке под видео, напишешь заявку на нашем сайте и впишешься в тренинг-практика, на котором мы тебя научим. Итак, ребята, смотрите, я надеюсь, это видео было для вас полезным, вернее, я знаю, что оно было полезным, потому что никто такого контента без лишней скромности вам не выдаст. Хотел бы, чтобы вы представили следующую картину, что если сейчас, глядя на это видео, оно является для вас настолько полезным, Включите воображение и представьте, насколько круто вы можете прокачаться, сделав то же самое самостоятельно под моим присмотром и с моей помощью на тренинге «Практика», который будет с 13 по 16 июня, на который уже активно собирается народ. И как только 20 человек соберется, мы набор этой группы закрываем. Ссылка под этим видео. Также приглашаю вас на онлайн-вебинар, онлайн-тренинг 23 мая в котором можно участвовать из любой точки мира на тему, о чем разговаривать с девушками, где я буду делиться своим опытом. Ставьте лайки, пишите как можно больше комментов, вопросов. Это будет полезно для продвижения видеороликов. Еще раз хочу сказать, что сейчас вы просмотрели первый э, подход из цикла. Последние подходы Шамшурина осталось еще два. В ближайшее время в следующем видео ты увидишь, вы увидите. Оставшиеся два последних. И на этом эпопея с демонстрацией того, как можно общаться с девушками, заканчивается. Пора уже перестать смотреть, а начать действовать. Для того, чтобы действовать, все ссылки внизу.